Приветствую вас, скорпиончики! Сегодня мы с вами поговорим о том, каким будет следующий месяц февраль в нашей жизни. Ну, месяц февраль обещает быть более спокойным и продуктивным, чем январь. Вышедшие из ретродвижения Венера и Меркурий 4 февраля выйдет. Они нам освободят много энергии для воплощения ну, чего-то задуманного. Мы сможем спокойно заниматься своими делами и знать, что у нас все будет потихонечку идти вперед. Ну а теперь давайте более подробно. 1 февраля произойдет на Волоне водолея. Водолей для Скорпиона это символический четвертый дом. Возможно, здесь в доме будут какое-то обновление чувствуется, Или же вы захотите что-то поменять в стенах своего дома. Может быть, ждут какие-то новости, связанные с вашей, с вашей семьей. Кстати, да, о 1 февраля вспомнила у моего папы день рождения, так что у нас точно будет дома праздник, будут гости, будет весело. В общем-то и вам тоже желаю провести последний, первый день последнего месяца зимы в компании друзей, в компании людей, которых вы считаете для себя близкими людьми. Ну хорошо. Также в этот день хорошо, кстати, путешествовать, куда-то съездить вместе именно компанией, поскольку Водолей он управляется коллективом. Далее, значит, 4 числа Меркурий перейдет. Из ретроградного в прямое движение, он еще до 14 февраля будет двигаться по Козерогу. Козерог для Скорпиона это символический третий дом, это короткие поездки, короткие путешествия, это двоюродные братья сестры, это отношения с родственниками, которые ну, чуть под дальней линии. Но ну, в общем-то с ними какие-то дела могут у вас быть совместные и будет по ним продвижение. Также интересный момент, что с 4 по 12 Меркурий будет идти на соединение, ну вот давайте я чуть ближе поставлю, он будет идти на соединение с Плутоном. Но Плутон у нас связан с коллективной энергией и... Тут подсказка, что вместе с кем-то вы будете сильнее. А вообще вот идеи к вам будут приходить самые такие светлые правильные идеи будут э, приходить именно в компании людей, которых вы считаете своими друзьями. Э, далее с, именно такие прогрессивные идеи, революционные с 5 февраля по 19 февраля будет Работать очень интересный, такой харизматичный аспект, как соединение Венеры с Марсом. Он придаст глубокую такую эмоциональную страсть, желание засветиться, желание где-то поблистать. Ну, опять же, у вас это все будет тема третьего дома. Но я думаю, что могут быть какие-то интересные знакомства, судя по Урану где-то в дороге, например, даже по переписке. Ну, день обещают, вот эти дни, сколько там недель, обещают быть очень интересными. С 14... Даже 16. Не с 14, а с 16. Хотя нет. С 14 февраля по 16 для скорпионов, которые родились. Сейчас я прям покажу вам. Вот оно 14 февраля. Скорпионы, которые родились с 19-20 ноября, вас ожидает вот такой вот сложный аспект. Смотрите, от Солнца к кармическим узлам. Здесь есть очень большая вероятность того, что кому-то из вас придется заплатить по счетам. Ну, имеется в виду кармическая уплата долгов. 16 февраля будет у нас полнолуние. Полнолуние будет в Во Лев это где 10, по-моему, дом. Так, 12-11, да, 10 для Скорпиона. Символический. И здесь могут быть какие-то интересные перемены, связаны с вашим социумом, с вашей реализацией. Причем, посмотрите, какой здесь интересный такой квадрат. Достаточно жесткий день может быть. Ну, я думаю, связан как-то с вашим социальным положением. Мне почему-то кажется, что многие из вас могут выйти из какого-то порочного круга. Особенно те, которые вот, родились уже вот где-то в конце Скорпионов. Ну, ну, круга, из которого не могли какое-то время длительное выйти. Вот, вот все произойдет так, как должно быть. С 12 по 20 февраля Юпитер будет делать очень красивый аспект из вашего дома любви, детей, хобби, увлечений к Урану, секстилю. Ну, уран будет находиться в седьмом доме. Ну, Вы знаете, это, наверное, вот этот период, это шанс, ну, может быть, объединиться со своим партнером, что-то сделать очень хорошее, приятное. Это может быть интересное знакомство с человеком, который впоследствии ну, будет занимать с вами место не просто так, а может даже стать очень таким достойным, достойным партнером рядом с вами. Также, также это время благоприятно для тех, кто занимается в такой сфере деятельности, как психология, эзотерика, туризм. Юридическая сфера, высшее образование также сюда еще подходит. Меня здесь, конечно, немножко смущает вот этот вот аспект, он, конечно, уже расходящийся. Вот нептунак, лилит. Знаете, лилит здесь как будто бы знаешь, нашептывает. Взять, преувеличить качество того человека, который будет рядом с вами. Может быть, некоторое искажение, поэтому не спешите хотя бы быстро расслабляться. Держите ушки на макушке. С 20 февраля по 21 соединение Венеры с Марсом. К Нептуну подарит очень многим творческое воображение, вдохновение. Ну и опять же, это любовный аспект, шикарнейший аспект для знакомства где-то в дороге или по переписке. С 26 по 28 февраля соединение Сатурна с... Ну сейчас я покажу, как он будет выглядеть с Меркурием вот он будет идти на соединение придаст точность вашему мышлению, правильность вашим действиям, особенно в стенах вашего дома вашей семьи, ну и плюс здесь еще интересно, к концу месяца выстраивается вот эта вот троечка планет, конечно точное их соединение будет в начале марта где-то числа 2-3 так вот, вот это вот само по себе сочетание, оно говорит о сильнейшей страстности, о сильнейшем желании преодолеть какие-то препятствия. Причем это у вас получится, и получится достаточно легко, поскольку вся эта тройка, она образует, посмотрите, гармоничные зеленые аспекты. И... Напоследок, значит, те, кто родились в середине декады своего знака, это приблизительно там с 1 по 12 ноября, вас ожидает успех, удача, обязательно ей воспользуйтесь, обязательно ловите ее за хвост, поскольку Юпитер будет находиться рядышком возле вашего Солнца и будет, будет дарить вам большую удачу во всех делах, творческую энергию и возможность ну выйти из, ну, не просто выйти из, сложных полож, из сложного положения, а выйти вообще прям на светлую дорогу, на, на, найти вот этот вот белый путь, знаете, есть полоса белая, полоса черная, вот на белый вы обязательно выйдете, благодаря этому аспекту. Итак, с астрологической частью мы закончили, сейчас мы посмотрим на Таро. Скорпиончики, значит самое важное, самое главное, на что бы мне хотелось обратить внимание, это то, что вы стоите, ну советом дается. Я вижу, что будете, большинство из вас очень сильно переживать из-за чего-то. Это будут психологические переживания, страхи, связанные с выходом из какой-то сложной ситуации. Может быть, здесь идет разрыв с прошлым. Идет что-то, связанное с дорогой, которой вы собираетесь идти дальше. Такое чувство, что вы чего-то боитесь. Не нужно бояться, это естественный процесс. Если что-то от вас уходит, спокойно его отпускайте и не бойтесь. Я вижу, что многие из вас будут находиться в состоянии выбора. Но вот по этой карте здесь будет шанс найти еще третьего человека, на которого можно будет опереться который вам подскажет или может быть ну, выступит в какой-то роли, которая ну, поможет вам сориентироваться, что делать дальше. Если, например, говорить о том, как вас будут видеть окружающие, то я хочу сказать, что вы будете выглядеть очень достойно, как человек, ну, здесь в частности, видите, женщина, женская карта, как человек, который э, ну, уверен в себе, видите, она в полном достатке, она очень бережно относится ко всему тому, что имеет эта барышня, она умеет заработать и умеет это удержать при себе это очень хороший результат теперь, давайте посмотрим по финансам а с финансами вообще все хорошо я наконец-то поздравляю вас прорыв девяточка пентаклей, видите как летает тут бабочка красиво в парке, то есть я даже думаю что многие из вас могут заработать больше чем рассчитывают но здесь идет подсказка, что в основном это будет по мечам мячам ментальные, ментальный заработок, головой. Теперь, если говорить о работе, я вижу, что многие из вас будут находиться в таком, знаете сложном психологическом состоянии, но тем не менее не переживайте, знаете, в таком напряжении что ли вот эта вот карта говорит о том, что будет ой, вот это, что будет подарок будет подарок, будут очень хорошие заработок, будут удачные обстоятельства складываться для вас да, в плане здоровья тоже можете не переживать, здесь даже если кто-то был или будет приболевший обязательно ждет выздоровления Интересная ситуация с домом с семьей. Здесь кого-то ожидает поездка, путешествие может быть, связанное с каким-то выбором по умеренности и восьмерочке жезлов. Ну, знаете, как на распутье. Ну, скорее всего, будет куда-то дорога. Но дорога не очень далекая. Если говорить о ваших главных целях, планах, то здесь тоже, знаете, как будто бы вы начинаете что-то новое. И двигаетесь в путь, уходите от чего-то старого. Если, например, это можно притянуть к карьере, то, может быть, кто-то захочет поменять кардинально свою работу, то есть поменять должность, вообще уйти на что-то другое, абсолютно новое. Любовь. Но любовь, дети, смотрите, здесь корабли, как будто бы кто-то уплывает, за ним вот женщина скучает, но, как вариант, это может быть разделение родителей с детьми, может быть, дети куда-то уезжают, покидают родные пенаты, а если это привязать к любви, то это может быть, ну, наконец-то, полное отпускание какой-то ситуации, ну, Человек уходит. Здесь ситуация больше похожа на расставание, чем на встречи. Ну, и из-за этого, знаете, некоторое непонимание, а что делать дальше, некоторое сожаление о чем-то или о ком-то ушедшем. Это, кстати, может быть даже элементарно, ну, то есть на самом деле человек физически уезжает. Хорошо, давайте вообще спросим, возможно ли какие-то новые знакомства, потому что астрологически у вас там просто супер было. Так... Ну, по, по рыцарю мечей, это разве что вот такой вот парень, смелый, решительный, который прям берет на храпом, но вы знаете, как-то тут меня указывать, что вы его не захотите, потому что вы почувствуете от него некий обман и фальш. Что же тогда удачно вас ожидает в партнерстве? Ну, я больше склоняюсь к тому, что, наверное, кто-то будет уже из существующих партнеров, и вот с ними вас ожидается улучшение, обновление, укрепление взаимоотношений, возрождение вот по этой карте, вот по этой, по суду. То есть здесь будет такая ситуация, которая выводит отношения на новый уровень в зоне опасной ситуации вот такая вот дама мечей для кого-то это может быть мама, для кого-то бабушка пожалуйста, ну или просто близкая женщина обратите внимание на здоровье обязательно помогите, проявите внимание к ней, если такая находится в вашем окружении дороги путешествия пока находятся в зоне ожидания, в принципе, вы знаете можно было бы поехать, ну понятно, что прям все скорпионы не возьмут и не поедут куда-то или наоборот но здесь такое указание, что большинство все-таки не будет спешить куда-то путешествовать. Ну, есть некоторая лень, ожидания, может быть, чего-то лучшего, чего-то большего. Вот как будто бы люди выбирают, еще откладывают на потом. Очень благоприятная вся ситуация с друзьями, возможно, приятные встречи. Вот здесь четко идет праздник. Праздник, связанный с ребенком. Вот, особенно вот с этим ребенком. Может быть, это даже там крещение или день рождения, ну, что-то может быть. Если говорить о внутреннем состоянии скорпиона, то это глубокая погруженность в себя, изучение себя, понимание. Попытка понять свои глубокие психологические процессы. Для кого-то это еще просто эзотерическая деятельность. Ну, либо психологическая. Ну, главный совет у вас тоже идет по аркану Луна. И он как будто бы говорит, научитесь преодолевать в себе страхи. Если человек может избавиться от своих страхов, то он может сделать значительный скачок вперед. Очень важно все преодолевать, исправлять и усовершенствовать. Не стоит подвергаться иллюзиям и заблуждениям. Важно проявить ясность ума. Еще идет такой, знаете, напоследок очень красивый свет, как хватит разрушать себя изнутри. Вот и все. Надеюсь, мой прогноз был для вас интересен. Пожалуйста, не забывайте оставлять наши лайки, комментарии. И до встречи в следующих прогнозах.